Ooh mm -hmm. как раз-таки часть B. Ну что, поехали, не теряем ни минуточки. B1. Установите соответствие между формулой органического вещества и названием гомолога. Стандартное задание, которое было и раньше. Значит, что такое у нас гомологи? Гомологи — это вещества, которые относятся к одному классу органических соединений, при этом они имеют сходное строение и как результат сходные свойства, но различный количественный состав, то есть как правило они отличаются на одну или несколько CH2 групп, то есть на гомологическую разницу. Ну давайте по порядочку пойдем. Первое вещество у нас имеет тройную связь, соответственно это вещество относится, я прямо здесь пропишу, вещество А относится к классу алкинов, алкин. И гамолог тоже будет относиться к классу алкинов. И мы ищем этот суффикс «ин». Этот суффикс у нас есть в первом гексин, а также у нас есть бутин. Но какой из вариантов выбрать? Мы с вами можем записать формулу, да, или даже посчитать количество атомов углерода. Гексини. С6 в бутине С4. И наше вещество, также под буковкой А, имеет 4 атома углерода. То есть вот это вещество А и есть бутина. Поэтому мы выбираем другое вещество, гексин-1, потому что нам нужно выбрать а, именно не одно и то же вещество, а нам нужно выбрать гамол, то есть А1. Далее, Б. Здесь мы что с вами видим? Двойную связь. Если двойная связь, значит вещество относится к классу алкенов, то есть суффикс «ен». Ищем, у кого будет суффикс «ен». А суффикс «ен» есть у двух, опять же, веществ. Пентен 1, гексен 1. Пентен – это у нас С5, гексен – это у нас С6. Ищем, какое количество атомов углерода в нашем веществе Б. 1, 2, 3, 4, 5. То есть это ничто иное у нас, как пентен. Но пентен у нас в данном случае какой? Пентен 2, а у нас здесь пентен 1. То есть они друг друга являются изомера. А мне нужно найти гомолога. Гомолог, соответственно, будет с другим количеством атомов углерода. То есть это у меня не что иное, как гексен. То есть б 5 Самое главное, чтобы количество атомов углерода не совпадало. Далее мы видим все одинарные связи. Значит, вещество относится к классу алканов, то есть суффикс должен быть «ан». Единственный вариант, где у нас есть суффикс «ан» — это третий, два метилбутан, значит, можно даже не раздумая его выбирать. И последнее «г» — раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть атомов углерода и при этом тройная связь. Опять же, суффикс, как в первом случае, это «алкин». И это либо гексин, либо бутин. Но в гексине, как мы уже пишели, 6 атомов углерода, соответственно, это одно и то же вещество. Не то чтобы одно и то же вещество это изомер. А нам нужен гомолок. Значит, выбираем мы номер 4. Бутин 2 разное количество атомов углерода. Далее Б2. Определите сумму малярных масс в грамм на моль органических веществ. А и Б полученных в результате превращений, где Х1 простое вещество. Тоже достаточно стандартное знание, оно и будет. Спочка превращений. Ну, давайте по порядку. Пропано. С3, h 7 OH. далее мы добавляем калий и я даже сразу же буду так расписывать когда мы добавляем калий у нас будут образовываться c3 h7 у калий выделяться водород так как у нас сказано что x1 это простое вещество значит вот я его сюда и записывала. сверху тогда у меня будет веществом ас 3 h7 у калий его малярную массу мы в последующем будем считать далее один моль водорода у меня взаимодействует с одним молем чего? С2H2. Значит, в результате взаимодействия у меня будет разрываться одна из кратных связей. Будет образовываться С2H4. Обязательно учитывайте количество молей. Это у меня Х2. Затем, это С2H4. У меня подвергается реакции гидратации присутствия серной кислоты с образованием спирта. С2H5ОН. Это у меня Х3. Затем, Сильный окислитель в кислой следе, в избытке. Когда у меня окисляются спирты, они обычно доходят до альдегинов или кетонов, а затем до карбоновых кислот. В данном случае, раз у нас избыток, значит сразу же образуется карбоновая кислота. CH3-COOH, причем с тем же самым количеством атомов углерода. Но я вот здесь продолжу. CH3-COOH у меня взаимодействует с этиламином и так как у меня нет нагревания у меня будет образовываться вот такое сложное соединение то есть водородик который у меня есть в карбоксильной группе кислоты он у меня будет образовывать связь под донорный акцепторного механизма будет образовываться следующие вещества ch3 co даже я вам распишу о 3 c2 h5 Давайте посмотрим, вот это наше вещество В. И самое главное, правильно посчитать малярные массы. c 3 h 7 о калий. 12 умножить на 3, плюс 7, плюс 16, и плюс 39. Это 98. И нижнее вещество 12 умножить на 2, плюс 3, плюс 16 на 2, 14, 3, 12 на 2 и 5. Это 100. Ищем сумму 105 плюс 95 это 203, то есть правильный вариант ответа в данном случае 203. Следующее задание у нас вот такое, тоже стандартное. Выберите утверждение, верно характеризующее фенол. Относится к ароматическим углеводородам. Первое, что должно вас смутить, углеводороды. Второе, ароматический нет, не относится. Относится к отдельному классу фенола. Далее, при 20 градусах представляет собой бесцветную жидкость при 20 градусах это бесцветные кристаллы то есть здесь лишнее слово или нужно его заменить кристаллы да? жидкость на кристаллы не подходит имеет молекулярную формулу с 6 h 5 oh что да, действительно вот структурная формула нашего фенола, то есть номер три нам подходит. Реагировать с азотной кислотой, да, будет реагировать с азотной кислотой. Ну представим, что у нас здесь будет а, излишнее количество азотной кислоты в кислой среде, что будет образовываться? Образовываться будет вот такая интересная формула. НО2, НО2, НО2 и 3 молекулы воды. Значит, если мы будем называть 1, 2, 3, 4, 5, 6, что у нас получится? 2, 4, 6, 3 нитра фенол или по-другому это вещество называется пекриновая кислота. То есть это нам подходит вариант 4, правильный является гомологом одноатомных спиртов нет это не гомолог ну что относится к совершенно другому классу отдельный класс фенол и последнее с бромной водой образуется осадок или образует осадок да ну я так быстренько запишу c6 h5 oh плюс бром 2 Тут водный тип раствор и у нас образуется c6 H2OH-бром-3, ну, то есть вместо нитрогруппы здесь будет бром. И это вещество осадок белого цвета. Это у нас 2, 4, 6, 3 И выделяется у нас в данном случае H-бром-3 молекулы. То есть правильный вариант ответа 3, 4, 6 Далее, В4. Интересное задание новое, такого не было. Данные органические вещества. Укажите число формул, соответствующих бензолу и его гомологам. Значит, ну давайте по порядочку пойдем. Первое вот это вещество, которое изображено, это у нас этил, я прям подпишу, бензол. То есть оно нам подходит. Далее, второе вещество это метил, метилбензол тоже подходит. Следующее, у нас нет здесь а, никаких черед, никакого чередования двойных одинарных связей, нет бензольного кольца, значит это просто цикла Гексан не подходит. Следующее вещество у нас, даже если мы посчитаем, значит у нас будет следующим образом 1, 2, 3, 4, 5, 6, это у нас цикла Гекса а1, 4, но тоже никак не относится к бензолам и гомологам. Следующая формула бензола, и это тоже формула бензол. То есть правильный вариант ответа здесь 4. Вот такое новое задание, но я думаю, что простое достаточно. Далее, B5, тоже новое задание. Укажите число веществ из предложенных бром, я даже их перепишу, бром-2, оксид калия, калий-2О, этанол, С 2H5OH кремний силициум сероводород H2S, имеющих в твердом состоянии молекулярную кристаллическую структуру. Напомним следующее: что. Вообще понятие кристаллической решетки, кристаллической структуры применимо только для веществ в твердом состоянии. Ну, пойдем по порядку. Бром-2. В обычном состоянии это жидкое вещество, значит, если в твердом имеет молекулярную кристаллическую решетку. Потому что молекулярную кристаллическую решетку или структуру имеют вещества достаточно слабые, слабо связанные между собой различными межмолекулярными взаимодействиями. То есть сами связи только межмолекулярного взаимодействия. Далее, калий-2О, ионный тип связи, значит ионная кристаллическая решетка. С2H5OH тоже молекулярная кристаллическая решетка. Силициум, кремний, это атомная кристаллическая решетка, не забываем. И h 2 s это у нас тоже молекулярная кристаллическая решетка, молекулярная кристаллическая структура. То есть в данном случае три варианта ответа. Далее, b 6 Установите соответствие между названием вещества и группой, которой оно принадлежит. Ну, поехали. А. Это у нас мел. Мел у нас кальций, СО3, основная формула. Относится к средним солям. То есть А3. Б, Питьевая сода. Натрий, АЖ, 3 Гидрокарбонат, натрий. Относится к кислым солям. В4 негашенная известь. Кальций О. Это у нас основный оксид, значит, В1 и калийная селитра снизу напишу калий но 3 Это у нас обычная средняя соль, то есть Г3. Здесь на самом деле распределение веществ к определенным классам соединений, то есть нужно знать, где какие у нас классы соединения, а также нужно знать тривиальные формулы веществ. Тоже задание, такого пока что раньше не было. b 7 Установите соответствие между формулой кидроксида металла и формулой его оксида, в котором металл, который обознач... обозначается как МЕ, имеет такую же степень окисления, как в кидроксиде. Смотрите, как быстро и легко определять степень окисления. Ну вот представим хром OH трижды. Вся гидроксид, весь гидроксид он у нас имеет заряд минус 1, значит у хрома будет плюс 3. Плюс 3, когда у нас формула, значит у кислорода всегда в оксидах, минус 2, у металла плюс 3. Крест-накрест, металл 2, О3. То есть для А соответствует у нас самое первое первая Формула металл 2о3. Б. Смотрите, здесь уже степень кисления плюс 2. Значит, формула металл О, то есть Б2. В. h 2 хромоч4. Кислород минус 2. Этого он дает нам минус 8. Протон водорода 1, плюс 1. Дает нам плюс 2. Плюс 2 и минус 8 у нас... Минусов 6. Значит, мне нужно такое же количество плюсов чтобы молекула стала электронетральной. Плюс 6. Соответственно, если мы с вами устанавливаем правильную формулу. Минус 2 плюс 6, наименьшее общее кратное 6. 6 делю на 6 – это 1, но можно ничего не писать. И 6 делю на 2 – это 3. Получается металл О3. То есть В соответствует формула под номером 4. Г. Купрум О плюс 1, и значит формула под номером 3. Металл 2О. И у лития УА аналогично. Степень окисления равны единице, тогда и формула металл 2О. Тоже интересное задание, думаю, тоже несложное. Б8. Установите соответствие между схемой реакции и степенью окисления серы в серосодержащем или в серосодержащем продукте или продуктах. Ну, давайте для начала запишем все уравнения реакции. Значит, первое. Купрум, медь у нас плюс H2S4. И здесь она у нас концентрирована. Когда концентрированная серная кислота взаимодействует с медью, у нас образуется соль купрому 4 При этом образуется SO2. И вода. В самом деле, не тратьте время на расставление коэффициента. Вам главное определить степень окисления. Значит, в продуктах реакции в Купром 4 у серы плюс 6, потому что остался в виде сульфата, и здесь у нас плюс 4. То есть для А соответствует номер 2, плюс 6 и плюс 4. Далее В железо плюс h 2 s 4 разбавленное. Когда у нас разбавленное, образуется... Ферму СО4 и выделяется водород, то есть сера, только степень окисления плюс 6. Номер 5. В5. Следующее. В. Медь плюс сера и происходит, ну, по идее у нас должно быть здесь сплавление то есть купрум С. Медь плюс 2, сера минус 2. В1. И последнее. G, купрум О плюс СО2. Сплавление образуется Купрум-СО3, степень окисления плюс 4 и соответствует номеру 3, Г3. Таким образом, правильный вариант ответа А2, В5, В1, Г3. Далее, В9. Установите соответствие между формулой вещества и названием реактива, с помощью которого можно обнаружить данное вещество, все электролиты взяты в виде разбавленных водных раствор. Ну, поехали. Значит, калий 2СУ4. Калий мы, в принципе, определить при помощи растворов каких-то не можем. Щелочные металлы определяют при помощи э, прокаливания или, скажем так, внесения в пламя таких солей или металлов, и пламя будет окрашиваться в определенный цвет. Ну, соответственно, мы тогда будем... Как-то искать реактив на со 4 2 он Очень часто используют барий. Но если мы просмотрим а, те вещества, которые у нас даны, значит, нитрат натрия, натрия НО3, гидроксид лития, литий он OH, серная кислота, H2СО4, бромид калия, калий бром и ацетат кальция, ch 3 CO2 дважды кальций, здесь у нас брома нету. Поэтому нам необходимо подобрать такой ион, который вместе с сульфат ионом будет давать осадок. Единственный катион, который здесь нам подходит, это катион кальция. Он вместе с кальцием, ну, то есть сам по себе кальция с 4 малорастворимое вещество. Значит, мы можем таким образом определить калий 2 с 4 то есть А5. Далее барий, хлор-2. хлоридоны мы определяем при помощи ионов серебра, а вот ионы бари при помощи сульфатонов. И они у нас есть в серной кислоте. Поэтому для э, буковки, только у нас здесь Б, мы используем номер 3: серную кислоту. барий С4 выпадет в осанок. Далее магний, йод 2. Что же мы можем использовать? Значит, опять же, для иодитов ионов, иодит ионов, так же как и для хлорид ионов, используем ионы серебра. А вот магний к магнию можно добавить гидрокситоны и магний уж дважды малорастворимое вещество. То есть для В, соответственно, у нас литий ОН. OH. Это номер 2. И Г, последнее наш 4 н 3 нитраты у нас достаточно сложно определить, а вот NH4 мы можем добавить гидроксид, ионы, то есть тоже номер 2, для того, чтобы образовался гидрат аммиака, NH3Н2 имеет специфический запах. То есть правильный вариант ответа опять 5 3 в 2 г 2 Б10. Установите соответствие между воздействием на равновесную систему и смещением равновесия. И я, наверное, хотя, можно, можно не буду переписывать, значит, тут будем сразу же анализировать. Понижение давления. Что можно сказать? При понижении давления равновесие смещается в сторону той реакции, которая увеличивает объем. Объем у нас в данном случае считается только по газообразным веществам. В данном случае в исходных веществах, в продуктах реакции у нас три объема газообразных веществ. Соответственно, давление на такую систему никак не влияет, то есть равновесие не смещается, а три. Далее, использование катализатора. Запомните, пожалуйста, что катализатор он изменяет скорость как прямой, так и обратной реакции одновременно, но при этом не смещая равновесие ни вправо, ни влево, то есть опять же Б 3 Далее, В, понижение температуры. Если мы понижаем температуру, система стремится или она смещается в сторону той реакции, которая повышает температуру, то есть экзотермическая в данном случае, это прямая реакция, то есть смещение в сторону продуктов реакции, в И последнее Г – увеличение концентрации водорода. Водород у нас находится в продуктах реакции. Если мы будем увеличивать концентрацию продуктов реакции, то равновесие сместится в сторону исходных веществ, чтобы растратить эти продукты реакции. То есть смещается влево Г2. Правильный вариант ответа А3, В3, В1, Г2. Далее, ОВР. Наконец-то я даже дождалась в э, части B ОВР. Я их на самом деле очень сильно люблю, но в последнее время и так часто ЦТ меня и не радовало. Вот, наконец -то. Значит, перманганат калия реагирует с пероксидом водорода по схеме. Вот она у вас указана. В результате реакции образовался кислород химическим количеством полтора моль. Определите массу восстановителя. Но ну, для начала нам необходимо, я даже, наверное, перепишу, более подробно, чтобы было немножечко расстояние, мы с вами определим степень окисления тех элементов, которые изменяют их. Значит, первое, что нужно сказать, в перекиси водорода у кислорода степень окисления минус 1. То есть, это такая степень окисления нетипичная, ее нужно запомнить. И изменяется она в 0. Почему в 0, а не в минус 2? Потому что как в исходных веществах, так в продуктах реакции есть степень окисления минус 2. А у нас она должна меняться. И э, второе вещество, это марганец, э, точнее элемент, да, который меняет степень окисления. Марганец был плюс 7, стал плюс 2. Ну, давайте запишем полуреакции. Кислород был минус один и его было два атома. Обязательно учитывайте количество атомов, участвующих в окислительно-восстановительной реакции. Значит, если у нас степень окисления повышается, значит здесь происходит процесс окисления и сам, само вот это вещество восстановитель, а нам и нужно определить массу восстановителя. То есть мне нужно будет определить массу перекиси водорода. Значит, один атом кислорода дает один электрон, так как у нас их 2, я домножаю на вот это количество атомов. Далее, марганец был плюс 7, и стал марганец плюс 2. Он свою степень окисления понизил. Соответственно, он принял 5 электронов. Переписываю, что у нас получается 2,5 наименьшее общекратное 10. 10 делю на 2 это 5. 10 делю на 5 это 2. Переносим наши коэффициенты в молекулярное уравнение. Пятерку я ставлю перед кислородом минус 1 и кислородом 0. Двойку ставлю перед марганцем плюс 7 и марганцем плюс 2. Далее, что мы с вами можем уравнять? Ионы, металлов э, или, в принципе, просто атомы калия. 2 у нас 2, значит, я единицу обязательно ставлю, чтобы не забыть, что вот эту молекулу или формулу на единицу я уже уравняла. Сульфат, ионы. 2 и 1, 3. Значит, перед серной кислотой ставлю троечку. Теперь считаю лучшее. Вот у меня калькулятор рядышком. Я на нем посчитаю. 5 на 2, 10 атомов водорода, плюс еще 6, 16. 16 делю на 2, это 8 перед водой. И считаем наши кислороды. 5 на 2, 10, плюс 8 кальмарганицу, 4, и плюс 12 в серной кислоте. 25. Так что-то мне кажется, а нет, я же неправильно уже посчитала, 10 плюс 8 плюс 12 это 30, сразу поняла, что что-то не так, теперь ниже, 8 плюс 10 плюс 4, еще плюс 8, это тоже 30, значит все совпало, так как у меня 1,5 моль моего кислорода, а восстановителем является H2O2, значит, с учетом стихиометрических коэффициентов, его тоже полтора моль. Найдем массу. Масса – это произведение химического количества на малярную массу. Полтора моль я домножаю на химическое количество. 32 плюс 2 – это 34 грамм на моль. Моли, моли сокращается, домножаем на полтора. И получаем 51. Вот наш ответ. Прикольная задача, на самом деле несложная, но при этом нужно уравнять при помощи метода электронного баланса. B12. 5. Задание на соответствие. Установите соответствие между реакцией, протекающей при погружении металлической пластинки, в разбавленный водный раствор вещества и изменением, которое с ней происходит. Сейчас добавлю вам ряд напряжения металлов. Так, ну что, ряд активности металлов готов. Теперь рассуждаем, что же у нас будет происходить с пластинками. В каком случае масло пластинки изменяется, в каком случае она не изменяется. Значит, если металл по малярной массе, который находится в свободном состоянии, да, он будет вытеснять э, металл с большей малярной массы, то масса пластинки будет увеличиваться. Если, наоборот, выделяющийся Металл на пластинку имеет меньшую малярную массу, значит, масса пластинки уменьшается. Если реакции не идет, значит, масса пластинки не изменяется. Ну, давайте пойдем по порядку. Магний и цинк. Магний у нас активнее, чем цинк, значит, он может вытеснить. При этом магний вступает в реакцию малярная масса 24, цинк 65. Вот цинк у нас будет выходить э, в качестве скажем так, пластинки, да, то есть он будет у нас выделяться, соответственно, его малярная масса больше, и тогда масса пластинки будет увеличиваться, один. Теперь следующий, железо и марганец, вот железо, а вот марганец, железо стоит у нас правее, соответственно, вытеснить марганец из состава соли он просто не может, поэтому масса пластинки не изменяется. Далее. Медь и H2SO4 разбавлены. Реакции не идет. Соответственно, опять же, в 3 И последнее. Свинец. Ищем наш свинец и медь. Во-первых, реакция идет, а теперь смотрим. Свинец у нас 207, медь 60. 4. То есть выделяющаяся медь в качестве пластинки имеет меньшую малярную массу, значит масса пластинки будет уменьшаться. А, следовательно, правильный вариант ответа А1, В3, В3, Г2. Далее, В13. Найдите сумму малярных масс цинк, содержащих веществ А и В схемы превращения. Но давайте по порядку. Цинк. Плюс H бром. На самом деле я даже не поняла, почему Б13 достаточно простое такое задание. Реакция у нас э, замещение, цинк замещает атомы водорода в кислоте. Образуется цинк, бром-2 и выделяется водород вот наше вещество А. А затем у нас цинк, бром-2 реагирует с натрией и Это избыток. Я вам покажу э, промежуточные вещества. То есть у нас образуется натрий бром и цинк. ОН OH дважды, но так как у нас натрий ОН OH в избытке, он дальше уступает в реакцию, а цинк как амфотерный металл и его гидроксид как амфотерное соединение в растворе будут образовывать тетра гидрокса, цинка от натрия, то есть вот это вещество Б. Давайте считать малярные массы. Бром 80 умножаю на 2 и плюс 65 цинк это 225. Значит, с цинкатом натрия, гекса гидрокса цинкатом натрия считаем 17 на 4 плюс 65 плюс 23 умножить на 2. Это 179. 179 плюс 225 получается у нас 404. Вот наш правильный вариант ответа. Так, далее, В14. Выберите утверждение, верно характеризующее оксид фосфора 5, П2О5. В реакции с избытком воды образуют фосфорную кислоту. Да, действительно так, потому что с вот, два варианта, П2О5 плюс H2O, у вас может образовываться HPO3, метафосфорная кислота. Если у вас избыток кислоты, еще и вот, при нагревании хочется H3PO4, то есть правильный вариант ответа один. Дальше. Правильное там фатерные свойства? Нет, чистый кислотный оксид. С водным раствором гидроксида калия может образовывать три соли. Да, это калий-3PO4, это калий-H2PO4 а, ну, калий и калий-2HPO4. Фосфат, дигидрофосфат и Гидрофосфат, калий, три соли, да, все верно, имеет ионное строение. Нет, имеет как раз-таки в данном случае по 2 5 это оксид, оксид, который твердый сам по себе, поэтому будет иметь в таком случае, ну, как оксида большинства не металла, будет иметь молекулярное строение. Так, кроме допустим силициума-2 является белым твердым веществом. Да, белое кристаллическое вещество реагирует кислородом? Нет, потому что у, кис... у фосфора здесь высшая степень окисления плюс 5. Правильный вариант ответа 1, 3 и 5. Ну и для второй части думаю достаточно. 14 заданий в части Б мы с вами разобрали. Все оставшиеся, начиная от B15 до B22, мы разберем с вами в третьей части, которая выйдет уже завтра, не пропустите, и я буду благодарна вам за комментарии, за подписку, за лайки, ставьте пальчики вверх. Всем пока!